Больной на голову. 16 сантиметров, почему мне не хватало? Не бойтесь брать. Рассылок. Сколько раз. Мощность пропала. Глаза такие вот. Внешний вид многих отпугивает. Но веселье того стоит. Ну что, привет всем, друзья. Вы на самом не пафосном мото канале Globus Moto. Меня зовут Патрик. И сегодня мы поговорим про DL1000. Я перегонял этот мотоцикл из Москвы в Ростов. Это примерно 1100 километров. По просьбе людей, которые смотрели мою поездку в Инстаграме, они просили, чтобы я выложил свое мнение об этом мотоцикле. Это не обзор, это чисто исключительно мое мнение. Этот мотоцикл в таком состоянии, как он приехал из Москвы в Ростов, он грязный, такой, как должен быть любой турист, потому что он ездит, а не стоит на горе. На мой взгляд, это один из самых универсальных туристов с возможностью выезда на грунт. Ну и супер бонусом для вас сегодня станет то, что я не буду высказывать свое никчемное мнение, прокатившись на нем всего лишь тысячу километров. Я обращусь специально к Евгению, который а, на этом мотоцикле прокатился примерно 1070. На таком же мотоцикле, только максимально раздушенном, у него стоял Power Commander. Данный мотоцикл через полчаса от меня уедет. Расход порядка 6 литров. Высота приемлемая, потому что у меня рост 1,92 м. И на этом мотоцикле я не чувствую себя как-то ущербно и в плане скорости, динамики на обгонах, на трассе проехав 1100 километров Москва-Ростов, я не почувствовал себя как-то неприятно. А вот и счастливый обладатель. Ну что, как говорится, будем знакомиться. Принимай. выжму сцепление, пожалуйста. для вас сегодня будет в этом ролике мнение человека который на этом мотоцикле прокатился 1070 за четыре года и почти 70 с на 1000 намотал весь юг дагестан чечня абхазия очень много различных интересных мест процентов 40 это грубое бездорожье с огромнейшим удовольствием расскажет вам об этом мотоцикле больше чем я прокатившись на нем всего лишь каких-то 1100 километров DL 1000 2005 года всем привет меня зовут евгений катаю натурендура наверное, более 7 лет почти четыре ездил на литровом DL1000 K5 2005 года. А, можешь сказать примерно, где ты вообще был на этой То есть куда ты ездил, какие-то моменты, сколько раз? То есть в общей сложности расскажи, какой у тебя пробег и общее впечатление о DL. DL для меня была изначальный этап путешествий в классе тур эндуро, и поэтому э, я ограничивал себя, так мы живем на Кавказе, Кабардино-Балкария, Карачао-Черкесия, это Джилесу, это Гумбаши, это Тирскол, это Эльбрус, это Прильбрусье. Архиз, в принципе, все те края, на Дельке я проехал. Два раза я был в Абхазии, начиная за Сухуми и в сторону грузинской дороги, плохим дорогам там покатался, где только меня там не носило. Два раза в Крым и все, то есть в сторону севера я ну, не успел на нем поездить. Измай ездил я на нем, ну я ж говорю, это все кабрина балкария Адыгея, понятное дело. Это Лаганаки, это Терскол. Как я к нему? Я сначала хотел, хотел взять Варадеро. Сначала начитался отзывов, что вородера вородера Когда я прокатился и на инжекторные, и на карбюраторные, я понял, что это тяжелый круизер. вородера это 90 на 10. Причем 90 это асфальт, плохой асфальт, асфальт. 10% это умеренного грунта, желательно накатывать. А вот ДЛ литровая, или вообще ДЛ да, мы берем, это уже 70 на 30 причем 30 именно берется грунтовая дорога, да, где у тебя уже есть понимание класса мотоцикла, его мощности и умение им управлять. Это все-таки как-никак никто не ставит иллюзии себе, что слон везде проедет. Что мне в нем не нравилось? Это колеса, это подвеска, и все, двигатель великолепный эргономика великолепная управляемость великолепная, ветрозащита отличная рулится, ну я не знаю, у него даже по документам радиус разворота 2.8 метра то есть у него угол наклона на мотосжимхану как-то раз приехал мне там даже ловить было нечего, там где люди пытались наклонять мотоциклы, это был он просто руля в 90 градусном, но у меня он был не такой, как ты гнал, да? А, Во-первых, у меня он был заряженный, я пересел на него с VTX-а 1300-го, я понял, что класс мотоциклов не мой, я не понимал, что такое, знаешь, после чопера сесть на что-то дурное, vtwin литровое, заряженное, ты помнишь, да, когда ты на земле ну да. а, сына решил прокатиться на нем, да? Я это было 5 понял, лет назад, было, да, да? И когда ты приезжаешь, назад такие вот, говоришь, а что у тебя за мотоцикл? Я говорю, литр, я, говорю, я знаю, что это литр, а что он такой Больной на голову. После того, как я разогнал загнал на сервис, его полностью разобрали. Какое было наше удивление, когда мы обратили внимание на форсунки, заслонки, Two brothers, два брата, на power commander. То есть ты знать не знал о том, что Не это... знал я о То есть я знал, то есть для меня это был первый мотоцикл, который дурной. Мне сравнить его было не с чем, как такого, на тот период времени. Для меня это был первый литр. Турендура, который еще, в принципе, я даже ни разу не выезжал на грунты. Мы отдали форсунки на промывку. И когда он поставил форсунки, он говорит, там, каждые 20 секунд сливай э, химию. Mm -hmm. Потому что цикличность идет, да, подачу. Он только их вставляет, только включает этот, э, секунды 3 и полная колба. Mm -hmm. Секунды три, он такой, подожди, стопай. Я... Потом открывается форсунки, а форсунки были больше с пропускной способностью, mm -hmm. то есть уходило топливо сразу. Двигатель стоит от ТЛ, все знают, прекрасно дефорсированный, а инжекторная система стоит от джиксера. Две системы заслонки, ты это знаешь, да, одна верхняя электромагнитная, на холостой ход и на урегулирование мощности, да, и нижнюю у тебя идет от, от акселератора. Вот у меня верхних не было, mm -hmm. то есть стоят планки, их нету. Mm -hmm. то есть, когда ты откручишь ручку газа, у тебя все это идет просто туда. Power Commander, äh, понятное дело, для выравнивания мощности. Мы с тобой об этом говорили: что на стоковых мотоциклах в диапазоне от 4000 до половиной есть некий провал, ступенька. То есть он ускоряется, но нет резкого ускорения. Поэтому ставят люди многие Power Commander, чтобы была ровная кривая его мощности и нарастание. Плюс на моем мотоцикле стали полностью штаны от выхлопная система. То есть не просто были банки да, в оборота, а полностью еще и вся выхлопная система была от вопрота. Я на нем поездил, наверное, первый сезон. Потом я приезжаю к ребятам, говорю, мощность пропала. Они говорят: а как ты определишь, что пропала мощность? Говорит, ну вот я еду 180-190, ручку откручу, он резко не ускоряет. говорит, ну, к мощности привыкаешь быстро. Поэтому, говорит, ты уже не осознаешь то, что под тобой стоит. Я буду сравнивать с тем которыми которым я поездил. Это «Сутиньор 1200», «Эксплора» 1200, Explorer 1200 Africa Twin, BMW Гусь» почти всех. И сейчас у меня BMW Гусь», да? Да, на КТМ я не ездил, ничего сказать не могу. Но думаю, сейчас вот там, ребят, может быть, у кого-то там возьму, попробую. Я до этого еще брал у «Дабугера» первое поколение. На первом поколении, на литрового 2002-2004 года, года. У него передняя нерегулируемая вилка. Сзади у него не было защиты э, амортизатора, а стоял хагер. И нельзя было на бездорожье, потому что с нами был было 2002, э, 2002 года, мы выезжали на маруху через там конкретное бездорожье и у них раз был хагер и хагер вырвал меня, просто вырвал а дальше все соответственно забивается э, на амортизатор вот уже от к 4 пошли сзади защита идет хагера нету защита амортизатора регулируемая передняя подвеска э, неплохо работает зажимаешь на трассе спонтины великолепно идет повороты закладывают великолепно внешний вид многих отпугивает, да он на скутер говорят похож. Некоторым не нравится то, что этот но он работает как-то интересно, гремящая корзина, постоянно вылетающая шток сцепления. Это идет инженерная неправильная мысль. Стоит ведущая звезда, почему, да? И рядом стоит у тебя шток сцепления, где у тебя цилиндр давит. Да? Когда ты смазываешь с скотолером, либо смазку цепи, от ведущей звезды накидывает на сальник. Сальник выйдет всей этой грязью, просто начинает забивать, особенно если люди съезжают с асфальта, идет песок, грязь, трава, ветки. И просто как начинаешь потом работать активно да, что, сцеплением, цеплением, и оно начинает просто рвать пыльники и сальники, и соответственно начинает течь. Андрюха на ГПЗ-10 решил этот вопрос, он просто на станке выпилил там же большой шток сцепления, он просто больше диаметра выпилил и поставил новые сальники, и последние два года я не знал, что такое шток сцепления. По корзине, ну, всем известно, это посадочные клипсы, которые сажают пружины. Это заводской бак у них, можно сказать так. разбивает посадку, он ни на что не влияет. Он влияет только то, что тарахтит. Нагревается, он тарахтит. Даже я продал свой мотоцикл, он тарахтел. Я говорю, не обращай внимания. Англичане брали за это, дай Бог память, по-моему, 700 фунтов. Они переклипавали, ставили другие пружины, и этот бак исчезал. Но кто будет этим заморачиваться? И многие пошли дальше. Передние тормоза вялые, но подходит, по-моему, если память не изменяет, от R1. Один в один, только надо было поставить проставку. Все четырех поршневые постановятся, без переделок, без ничего. Ну, по поводу тормозов, я не ощутил, что там какая-то проблема есть там, или что -то неплохо тормозят. Он ест бензина И ест он как не в себя. То есть я сейчас равен, например, 7G BMW. Да? с кросс-рунером, например, да, то есть вот его одноклассник. Расход топлива мне максимально, насколько его хватало, то есть в среднем, это 160 миль, умножим на 1,6. Ну, то есть хватало на 260 километров. Бензин, вот я, например, замерял, у меня примерно на столько в мотоцикле. Узнать, какой расход у мотоцикла, либо у автомобиля, приехать на заправку, заправить полный бак, проехать ровно 100 километров и заправиться снова полный бак. В моем случае это 6 литров на сотню. 6 литров на сотню. Это просто мега охрененно, потому что для стокового мотоцикла литра я считаю это просто шикарно. Я когда увидел, что 6 литров, я сначала думал, ну примерно 7. Ни хрена, 6 литров. То есть получается, вот на таком полном баке я проехал 390 километров на полном баке. Для литра, извините, это как бы, ну это очень хорошо. Ну один раз мы, когда, когда я перед поехал в Крым, мне хватило его на 210 миль, то есть на 320 но это Именно из-за из из из раздушных мотоциклов, да, то есть, которые, но ну, хочешь гонять, плати и ездить. Он ест, он ест много литровый, бак на 22 литра, в отличие от 150-ки. Вот в нем было, что мне не нравилось, мне не нравилась его последняя передача, то есть пятая и шестая. На пятая идешь и держишь обороты, например, 140-150, он гремит и орет. То есть именно акустический диссонанс и вибрация. Переходишь на шестую, например, на 130-ти ему не хватает, то есть надо теперь ускориться, либо обогнать, либо если ты еще едешь груженый, например, со вторым номером и с кофрами, тебе нужно ускориться, у тебя нету мощности потенциала. Шестая работать начинает от 150, от 160. И поэтому приходилось вот именно ехать именно с таким крейсером, то есть 150, 160, этот вот крейсер. Но по поводу оборотов, например, я не припомню, чтобы у меня был какая то вот мерзкий диссонанс там или чего-то. есть, Может быть потому, что мотоцикл небольшой пробег, и может быть он не раздушенный, но на стоковом я не почувствовал какого-то дискомфорта от этих оборотов. То есть я шел примерно 5,5-6 тысяч. Покатался на дальняк на моем. Ветрозащита идеальная. Я подымал, забрал на 140 и ехал курил. И когда мы там собирались на дальняке, ехать, я ребятам говорил, ребят, крейсер 140-150. Говорит, не за то, что я там гонщик, да, я люблю там гонять с ветром. Я бы с удовольствием ездил, как вот сейчас на BMW, на гусе, да, езжу 120-130. меня это устраивает. И вот сейчас вот, тот, то, который за тюнинги, у меня сейчас стоит внизу э, СУЗа, да, на нем крейсер 100 110 Вот я вот там на шезбулдах, на куруш на нем гоняю. Он специально для этого, кстати, я был сделан для горы. И в этом году опять Чечня Дагестан, у меня на этом. Ну, как бы все называют это шестая передача. Вообще, на самом деле, там даже загорается овердрайв. Да? Это вот, э, эта передача, очень часто на ней почему-то пытаются также жарить. Овердрайв это для того, что когда ты едешь на пятой не хватает одной, чтобы просто, типа, оборот его попустить. Именно для этого есть овердрайв. Ты включил и идешь свои крейсерские, там, 120, 140, 160 для экономии топлива. Может быть, потому что я на овердрайве так ехал, поэтому у меня расход бензина, например, там, 6 литров, я не знаю. В чем его еще основные минусы? Ходы подвески 16 что перед, что зад, когда только он вышел, его сравнивали как спорт, тур, эндуро, и его ставили в одну даже линейку с э, дукати. То есть его тоже как он паркетник, типа спортивный. Я ездил на сутенере, да, это трактор, у него ровная кривая мощности, хорошо нарастает, но у него 200 и все. Я что делал, я показывал факью, да? и уходил дальше. Максимальная скорость на, на раздушном мотоцикле, максималка, я доходил до 235, он ушел дальше, но за счет подвесок он начал гулять по асфальту. И, соответственно, я просто убирал. А сравнивая, например, с 2002 годом, я его это, скажу как Вародера. Он мягкий, он диванный, и он туповатый был. К5 или К6, я не помню, у вовки взяли. Абсолютно был слоковый мотоцикл, без пауэров, без ничего. Все великолепно, прет хорошо, до 140-150, даже любому спортбайку он даже, даже может дать фору. Да, он не показывает каких-то чудес, он не становится на заднее. Но при обгонах, при опережении, при каких-то моментах, особенно когда в Ростовскую область заезжаешь, и там начинается есть, что? гребенка, все фуры идут слева, потому что справа гребенка, я по этой правой полосе вот так вот как шел. 140 открыл и пошел. Самый максимум я выжимал 160, но ну как бы 90, стоит 140 вот я шел. На ускорениях с 3, с 3,5, с 4 тысячи оборотов он просто начинает долбить, мой с 2,5 начинал долбить, потому что заряженный. Я не Понять. хотел больше 160 ехать, потому что, во-первых, чужой мотоцикл, мало ли что. До 105-160, если столько уйдет, великолепно и до 200 до 210 это уже просто планомерный разгон Я вот, вот, вот на этом мотоцикле я себя ущербно вообще не ощущал вот, от слова совсем самое что меня больше беспокоило это шум мотора потому что как бы обычно mm honda -hmm. kawasaki они все mm -hmm. обычно такие вот то есть они mm -hmm. менее шумные да. mm -hmm. вот до момента как я воткнул оба наушника и воткнул себе музыку на всю громкость я чувствовал себя ущербно но ну, в том mm -hmm. плане что я не понимал как крутить мотоцикл я поставил наушники и вот от слова это совсем. А4 именно стоковый. У него, да, до 160 в принципе планомерно идет э, тяга, но до 200 он уже начинает просто потихоньку разгоняться. У меня такого провала не было. То есть вот эту ручку откручу, у него стрелка просто идет до 200 не, без, без остановки. То есть тут уже момент, как ты умеешь работать коробка передач, да, и именно ловить момент переключения. Ну да, я просто не попробовал, у меня было 5,5-6 тысяч, вот я на протяжении этого, всего этого времени ехал. Я никакого дискомфорта не почувствовал. Самый большой дискомфорт, который у меня был, это из-за долгой поездки. У меня не туристические штаны, а у меня идут джинсы. Ну как бы джинсы это что? Это мотоциклетные джинсы. Мотоциклетные джинсы. А на них что сзади? Карманы. А карманы это что? Это впивание в задницу, как будто ты сидишь на иголках. Вот, То есть это швы, ну, с швами вот, это швы, а, вот а, эти швы, они да, все впиваются в задницу. Да. И Но, ты... Если вот кто-то собирается покупать мотоцикл, не бойтесь брать раздушные мотоциклы, потому что некоторые боятся брать, ты когда перечисляют, что у него вложено. Многие боятся брать. Не надо. Тут нужно понимать, сколько у тебя финансировано, чтобы его содержать. И готов ли ты платить за бензин, но веселье того стоит. У меня супруга на нем очень много проехала, и она прям... До сих пор вспоминает, даже когда я его продал, она говорила, давай его, купим его обратно, когда пересели на BMW. Здесь как раз таки в этом плане именно заряженного цикла идеально. На низах великолепно, мы когда шли по горному рельефу, именно был не скальник, а именно были булыжники большие. С нами был Yamaha 660, более подготовленный к этой поездке. Был Transalp 700 и 2 литровых дельки, один к второго года. Когда поднимались, мне нравился его крутящий момент. Мы даже сцепление цеплением в отличие, например, от Transalp трансальпа, где он на регулируется ну, 660 XT-шка заряженная, Лешкина, там, понятное дело, там, с 32 ход подвески, там, от Yamaha осталось только рама и двигатель, в принципе, как у меня от Free Wind, да. И вот, ты, когда идешь, руля поворачиваешь, и ты по камням прыгаешь, сцепление берешь, и прям, вот, знаешь, есть некоторое ощущение, прям, чувствуешь, какой-то вот маховик, знаешь, у тебя работает, и вот, прям, реально, то есть, ручку раз, он, вроде, вот, все, сглохнет, чуть-чуть ручку открываешь, он, тох, тох, тох, тох, тох, и ты потихоньку, потихоньку врулишь, то есть он под 90 градусный поворот, то есть, под 100, 180 градусов поворот, подъем, и это все в булыжниках ко мне. И он идет. Защита двигателя съедается. У меня родная стояла пластиковая, но в основном страдало дно. Как некоторые там говорят, что может пострадать масляный фильтр, он же спереди стоит. Ну, не знаю, у меня не было ни одной ситуации, если, конечно, не через Брюно перепрыгать, через блюдо, это, я не знаю, каким-то быть садомазохистом, чтобы залезть на него. Алюминиевая жесткая рама, и в ней что мне понравилось, буквально, я потом его тестил, у меня в гараже стоял Triumph Tiger 1200, и мы были на двух мотоциклах, я был на Explorer, а человек был на Super тоннере. они, в принципе, однотипны 1200-1200, кардан-кардан, и мы поехали по грунтам, я, в принципе, там на суньор ездил, вот суньор, у него жесткая рама, классно. А эксплор с учетом его рамы, рама гуляет. Я это могу объяснить так. Скручивает. Да, скручивается. Причем многие будут сейчас там, говорить мне: там, да ты неправильно ехал. Но есть понимание: если ты. Он же турендура, да. Когда ты идешь например, по промойне, и он еще под поворотом идет, и ты идешь на скорости, там, как бы там, 40-50, да, никто не говорит, что идет там, 90-100. И тебе нужно, чтобы мотоцикл по промоении не завалился, ты его под углом держишь, да, и тебе нужно уходить. Так вот, переднее колесо идет прямо, а с жопов под, под э, срывается вниз. Ни ДЛК такого не делала, ни Супер ТНР -э такого не делала, но я не говорю там за BMW, в BMW тоже такого нет, я сравнюсь с гущем, Такого тоже нет. У Африкандвин тоже этого нету. Но вот Африка сейчас у меня такая в приоритете, да, скажем так, по требованиям, по поездкам. А что в ДЛК еще интересно? Интересно с точки зрения именно ценообразования, ее обслуживание, она простая на самом деле. Я сначала боялся лезть, и, естественно, там в электрику не лезли, это весь электрик, да, там нужно было по вот, рации приезжал делал. А, например, с точки зрения механики, все простейшее. Я уже пластик до такой степени научился разбирать, у постоянно там что-то делать, да. За 5 минут. Там, дай бог памяти, 7 элементов. Потому что когда у меня с черного перекрашили на красный, 7 элементов пластик Морда у нее отличная. Даже поп попал я в аварию срезала колесо, помню, когда мне сбили варданы, у него стоят родные слайдеры, и некоторые думают, что это просто какие-то пластики, Может я обратилась, стоят такие вот пластиковые, на 650-х такого нет. на самом деле это его родные слайдеры, их хватает на одно падение, то есть если на скользячку, на положить, на слабую скользячку, они стираются, до пластика в принципе дела не доходит, потом либо мне, по-моему, их напаивали, либо ты покупаешь новые и ставишь, но у меня из-за того, что много ездил по всякой клааке, ставили дуги, по-моему, что разработал великолепные дуги, которые спасли от аварии. свет великолепный, Аж 4 Обе фары светят и ближние и дальние. Причем у меня нет переключения, а, там одна фара на BMW, одна дальняя или ближняя, да, или как там на Хондах, как на Kawasaki. На ближний он одна... нет обе дальние, обе ближний. Великолепный свет. Хватайло за глаза. Некоторые стоят линзовку, не заморачивался. Я. Даже я потом ставил противотуманки. Они были не горизонтальные, а за светом. То есть, когда уходишь на грунты, и тебе нужно видеть область, если это лес идет, да, либо горы, тебе нужно боковое яркое освещение. Вот только для этих целей, как бы, я и ставил противотуманки. Защита рук, ветрозащита великолепная. Единственное, если например, стоковая стоит защита рук, лучше ее сразу менять на алюминиевые дуги. Резина на него огромная, на такой мощность на скоростки характеристики не рекомендую ставить по-моему стояла когда только его пригнали с Америки стояла шинка если память изменять 705 и трек блейзер когда так и вот на 160 заднее колесо взорвалось только мишка на Кине 2 тогда был, сейчас это пошел адвенчур раньше была Анка 2 да я в Донбай поднялся если помню фотографии есть я эти может быть и отправлю Поднялся то ли на второй уровень, то ли на третий уровень, причем даже индуристы говорили, как-то на слоне один и на лысой, ну, то есть, можно сказать, лысая резина, манка вторая, это, ну, это туринговая еще, резина. Еще учитывая его вес, его поднять Да, подняли, да. Еще надо, да. И, спал. кстати, он самый легкий в своем весе, я имел в виду в классе тур Если память не изменяет, с заливом всех жидкостей 235 килограмм. А сухой вес 212, из-за того, что он полностью на алюминии, маятник-алюминь, рама-алюминь, титанного какие-то там у них стоят колеса. И колеса, некоторые думают, что на колеса там, ой, ой, страшно. Да, камни, скальник или там еще что-нибудь вроде. Но боишься от удара погнуть колесо, хотя его нужно еще поуметь прогнуть. Это вот это вот, да, и отдача идет на руки. Это понятное дело. И ход подвески 16. Вот то, что я говорил, да, что с Африкой, если сравнить, там, где я пощебню, по крупному щебню, или как мы в Лаганаке, когда грек увидел, как я в стойке пощебню, пофигачивал по... 110, там от меня щебень летел, он говорит, ты с головой вообще дружишь. Я не говорю, сутенер великолепный мотоцикл, для меня он просто, ну, я на нем много не ездил, у него великолепная тяга, дырка так рядом не стояла, на дельке надо все равно немножко там подгазовывать, да, а на сутенере ты отпускаешь просто сцепление, не подгазовывая, он просто едет, даже в горку. Да, все-таки как-никак двести, ая рядка в этом плане, но он тяжелый, и причем тяжелый. Что туда, куда ты поедешь на сутенере, я на ДЛК заеду. Ты купил Ямаху там за миллион, а чувак купил литрушку там за 350 тысяч, а кайфа получили одинаковое. А что мне еще нравится в ДЛК, его не так сильно ощущается загрузка второго номера. И даже если его грузить, если там фотографии показать, где там мотоцикл полностью загруженный со вторым номером и по горам, в этом проблем не было. Там Тирскол, Гумбаши, джилсу, то есть Каварина балкария короче, Черкесия, да, Абхазия. Мы Абхазию объездили. Серпантины посрать. От слова совсем. Ему все равно. Горка, не горка. Например, когда мы поднимались на Тирскол, это высота уже там до двух или Джилысу, высота больше двух, Африкатин, правда, была 600 Африкатин 700 была. Она уже задыхалась, карбюратор, она просто задыхалась. Он уже беда там на понижайку, на понижайку, понижайку. Я говорю, не знаю, я третью включил, вот автобус едет, дымит в подъем. Я просто ручку откручиваю и еду. Что в нем еще классно? если память не изменяет, возможно. А почему некоторые говорят, что BMW в горах начинает тупить? А датчик кислорода, вот я сейчас могу ошибаться. У Дельки стоит она в айсбоксе. Airbox. В А BMW, например, она стоит снаружи, то есть контроль воздуха, смешивание кислорода, и поэтому, когда у тебя внутри, сам понимаешь, разряженность воздуха, и тебе ему вот реально все равно, вот, что пацаны ехали, да неважно, 4000 высота уровня моря, 5, он как ехал, так и бэхит, да, начинает сдуваться, только за то, что датчики кислорода стоят по-разному, кого то внутри стоит, кого то снаружи. Вот я сейчас могу там, знаю, посмотреть, но посмотреть, но это факт. Резина на него можно ставить какую хочешь. Поднимаешь переднее колесо, злая резина, пожалуйста. Анка Wild великолепно это купил. Wild, так и не, не попробовал. Хотя потом вдруг забрал этот Вайлда. Поставил, говорит, великолепно идет. Песок шикарно, травка великолепно, гудит. Говорит, по трассе, говорит, гудит. Говорит, но, по крайней мере, не съедается так быстро, например, если поставить грубую шашку. О, хороший вопрос. Почему BMW? Дело в том, что некоторые думают о том, что BMW это некая Мека, да, и родоначальник турэндурных мотоциклов, вспоминаем, там, по 80 или Р 80 да? э, который пошел класса турэндуро, но на самом деле турэндуро пошел первый, это именно от гуся Именно как тур эндуро, полноценные, туристические, а не эндуро. До этого были эндуро к r вернее 80. Я, можно сказать, обменял мотоцикл. Я обменял Suzuki на R1100R, класс Classic. Что такое подвески, там, телелевер, паролевер. И помнишь мое мнение, когда я сказал, что хуже мотоцикла говна я не видел. Я буду говорить, что гусь – это мотоцикл, как у меня был VTX. Это абсолютно инертный мотоцикл. Он без харизмы. Он без драйва, и кто бы ничего не пытался доказать, э, вот Сузуки в этом плане, она давит адреналин, давит адреналин. Вот Африка Твин новая, э, вроде бы, да, там мощь, рядка, тем более переделывает, переделали, да? Сутенер 1200, великолепный двигатель. Или тот же даже Триумф 1200 со своими 136 лошадиными 136 сил, тоже там дури не хватает, но а там тяга. Ускорение, на такой степени планомерно, оно быстро, Я не говорю, что они не едущие, они едут. Но в них нет вот этого «ду -ду -ду» адреналина, да, который тебе тебя мгновение ока, вся мощность передается тебе на заднее колесо, и у тебя вот так щелк. Ну, ты, вот, наверное, проехал, ощутил, да, что правильно говоришь, что я не чувствовался, я ущерб. Нужно ускориться, открывать. Ты не думаешь, щелкать, не щелкать. Или там, особенно если ты его держать под самоциклом, вот просто не думаешь, открываешь ручку, и он едет. И мало он едет специфически. Когда он доходит до своего э, момента, а это начинается от 4-4,5 пошло мясо до тысяч оборотов, прям мясо, э, ускорение как на спортбайке, и улыбка на лице. Вот, я просто ехал улыбался, потому что он реально вам дарит некое ощущение адреналина. Другие мотоциклы мне такого не дарили. BMW, в нем только две вещи отличные. Я не буду говорить сейчас о 1250 я не ездил на 1250. На бездорожье у меня 110 да, то есть для, для начала взял. И мне что нравится, хотя 1200-й, он да едет, на ртх 1200-й ездил, они едут, NR без эмоциональной мотоцикл. Да, великолепные подвески, ну, согласен, спорить не буду. Но как некоторые так говорят, паралевер, телевер по бездорожью, но я буду сравнивать так, паралевер, телевер, и, например, новая Африка Твин поезди по бездорожью, но BMW нервно пулит в сторонки. Поездили на Африке Твин им именно мне дали ее полноценно на тест-драйв. Я почти день гонял, в каких только режимах я ее не гонял. Когда я приехал, там валял на эту подвеску, у нее весь ход подвески работал. Она великолепно отрабатывает. Но Африка, в отличие, например, от того же гуся, она менее стабильная на скоростях. За счет ее плавности подвесок, больших ходов, да, и мягких. Она вот как раз-таки идеальная такая. Можно ехать 1340, не думать ни о чем, да, но если больше поедешь, а еще гружен, начинает ее порусить. Но зато на бездорожье великолепно работает. Вот там, где я на дл шел 80-90, там, 80-70 в стойке, на Африке по этим же щебень, ямы, выбито там, знаешь, после, после дождей, там я на Африке ехал 100-115, сидя на этом, и не было ни удара позвоночник, ни в руль, и подвеска работала великолепно. У BMW только две вещи классные. Это очень неплохие подвески и великолепный тормоза. Эргономика мне не понравилась, ветрозащита мне не понравилась, его инерционные вот эти вот удары, особенно как на маленьких скоростях идешь да, в правую сторону от вала от цилиндров, мне это тоже мало приятно. До 130 нет никакой вибрации, после 130-140 мелкая, причем если на ветвине, твине на DL, она грубая вибрация идет. Я сказал бы сказал так, если человек ездил на Чоппере, она даже приятная. Да, я не говорю там за Харли Дэвидсом, там, у которого там вообще патата да, сумасшедшего. А здесь идет мелкая, и она идет не в позвоночник, на Сузуке она идет на весь корпус, да, вибрация. Ты прям всем телом чувствуешь. А здесь у тебя идет вибрация на руки и на подножки. На 160 у меня у жены, например, да, на подножке ноги разъезжаются. До 130, 140, 130 даже. Вибрации как такого нету, комфортно ехать, все классно. Но когда ты едешь по платкам, где ограничения особенно ты увидел в Воронеже, да, ограничения 130, почему не ехать 150, а он уже не может ехать 150, и тебя даже, извиняюсь за выражение, приорате обгоняет, на дверке, чтобы меня кто-то обгонял, ну только спортбайки, спортбайки. как-то раз я ехал 180-190, у меня как стоячего вот так тум-тум-тум вот, пролетели, только так. Вот Бэха в этом плане, на дальняк, ну вот мы поехали в Карелию, к тебе приехали, да, за один день 1150 километров, но я не думаю, что Анделькик не проехал это. А что скажешь по поводу фривинда? У тебя же фривинт сейчас? Ну, Фривинд э, простой, как автомат Калашникова, и даже в случае какой-то определенной поломки какой-то глубине в Хорхуяновке, ты мог просто взять за колеса, кинуть его в трактор, и тебе его отправят домой. Я купил FreeWindow с документами и отдал его на тюнинг. Ты вот его видел, да, там, его до сих пор не могут опознать. Когда того что за это, у меня там спидомтера нет, ничего нет. То есть с него брали все лишнее, в нем остались только колеса, рама, двигатель. Все остальное, все лишнее, даже спидомтера нет, то есть у меня телефон служит как навигация. Полностью переделанная проставки, и сейчас я думаю переделать вилку с большими ходами подвески. И он точно именно под мой рост. Офигенный двигатель, он как трактор. Поднимаясь на шезбулдак, это, если кто-то захочет посмотреть, шезбулдак это самая знаменитая гора в Дагестане, это, можно сказать, мека-мусульман, на высоте 4000 стоит мечеть, и туда ходят паломники. Мы же с дуру решили туда поехать на мотоцикле. Я тебе скажу так, мотоцикл ни разу нигде даже не кашляной. Я думал, он не на такой высоте. Причем, на первое это понятное дело, когда большие обороты, он по-любому будет ехать. Учитывая, что он карбюратор. Еще и карбюратор, причем карбюратор не лезли вообще. И даже когда на более пологий я выходил, то есть на резке подъема, на более пологий, думаю, интересно, задохнется, нет. Я включал вторую, откручивал резко ручку ГРАЗу, он просто буксовал и начинал плететь дальше. То есть вот в этом плане тракторный низовой движок великолепный. Мы на двух были фривиндах, мы приехали в Ахты и увидели, что у Эдика задний подшипник разлетелся, то есть колесо ходило И подшипник, представляешь, то ты высоко в горах, в каком-то ауле. И у тебя полетел подшипник на фривинге, вот пускай там БМВ с его огромным подшипником на редукторе, да, пускай попробуй где-нибудь, он просто снял колесо, заехали в обыкновенный магазин, один в один подшипник, ему тут же молоточком забили, ему поставили, поехали 80 рублей, подшипник. В принципе, вот такое вот вам мини-микро а, мнение от наших а, вот, спонтанных. Да, спонтанных, да, доброжелателей по поводу этого мотоцикла, по самым недооцененных мотоциклах а именно туристов. Канал Globus Мото, меня зовут Патрик, Евгений Шеф, да, да Ростов-на-Дону. Всем пока! Мы это сделали, высота 3800. тут даже гостиницу как-то, не знаю, построили. 3 800, дальше идти на 4 200. Не знаю, сможем, не сможем пешком идти, дышать нечем, но мы поднялись. Эдик один раз завалился.